Скажу вам по секрету одну интересную вещь. О ней я уже говорила однажды. Это что я делаю по утрам, когда дома нет никого. Я пью кофе. Вот я кофе попила. И то, что у меня осталось на дне чашечки, а я кофе, осталось, осталось частички кофе. Я это намазываю на руки, подхожу к раковине, и начинаю руки вот так растирать. Растирать, растирать. И такое приятное ощущение возникает. И сюда можно, если есть время, конечно, я могу подольше. Особенно между пальцами вот так вот порастирать. Потому что это очень важно. Между пальцами и головным мозгом находится, вернее, имеется прямая связь. И связь эта крепкая. Ее ничем не разрушить. Если вы разрабатываете пальцы, работаете вот здесь массаж между пальцами промежуток особенно, и все фаланги, у вас, во-первых, никогда не будут болеть суставчики вот эти, во-вторых, руки останутся молодыми, в-третьих, мозг начнет пробуждаться. Это то упражнение, кроме вот этого. Помните, мы с вами его разучивали? И вы его уже прекрасно освоили, и умеете делать его каждый день, ну, минутку-две. Я думаю, найдется у каждого две минуточки для того, чтобы позаботиться о своей голове. Вчера один знакомый мне говорит: у меня холестерин 7,7. ,7". Ну ничего себе дожили. Нельзя этого допускать, ребята. Это же прямая дорога к инсульту. Так, ну ладно, я не об этом, собственно говоря. То, что остается у меня после кофе, я пью только нерастворимый, молотый, обжаренный. Я собираю в баночку в какую-нибудь, вот собираю, и замораживаю его в морозилке. Потом этот кусочек как бы мыла. Я иду в баню и начинаю натирать все тело. Снимается прекрасный эпидермис, скраб, массаж и так далее. А вот на лицо утром я не пользуюсь никакими кремами. Абсолютно ни одного крема у меня нет. Даже тонального. Вообще нет. Я, значит, беру это масло. Это масло оливковое. Любое оливковое масло. Ну, вот я небольшой пузырек такой покупаю. Вот этого пузыречка мне хватает на год, наверное. Недавно я купила. Раньше на ватный диск, там начинаю, все это дело хозяйское, конечно. Я вот сейчас проще беру, раз, переворачиваю. То, что осталось на руке, осталось на руке, я размазываю. Этого вполне достаточно для того, чтобы смазать руки. Но не хватило еще и лицо. И лицо. Все, чтобы не стягивала. Зону декольте. Вот это секрет. Этим секретиком со мной поделилась прекрасная знакомая наша Елена. Вот, и действительно я вижу, что это помогает. Стоит только немножечко запустить этот вопрос. Здесь начинаются щечки, здесь начинается подбородок и все остальные неприятные. Вот и все. Потом я в интернете читала много таких рецептов с использованием кофе молотого. С добавлением туда морковного сока, с добавлением туда белок яичный. Ну, не каждый день, но через день. Ну как? Как получится, короче. Вот и все. Делайте так. И э, особенно, но я поздно начала. Я начала это делать, мне уже было за 50, я уже на пенсии была. А вообще надо начинать раньше, лет в 35. Вот в 35, в 40 лет, если вы начнете эту, эту процедуру делать, вы сохраните свою молодость, молодость своего прекрасного лица чуть подольше но это совсем не надо много времени и тем более средств и не надо тратить я вообще не трачусь на дорогие косметические средства потому что у меня к ним какое-то подозрительное отношение особенно к дорогим особенно к всяким там линиям потому что я где-то когда-то читала что в них могут быть использованы, могут быть использованы, я не говорю, что там используется, а просто могут быть использованы стволы, стволовые клетки из абортивного материала. Кто понял, что я сказала, тот понял. То есть получается, что мы трупы намазываем на свое лицо. Может быть, а может и не быть. Конечно, мы не знаем, что там написано в составе в этих, в иностранных словах. Мы знаем, что развиваются очень сильно торговые бренды, коммерческие цели и так далее. Но я сейчас не об этом хочу сказать. Еще я хочу поделиться одним таким секретиком для чистоты голоса, для развития речи. Ребята ее знают. Вот. Но у меня она не получилась. Сейчас я скажу быстро. Жили-были три китайца. Як, ягцы драк, як цыдрак валяется дрон. Жили-были три китайки, цыби, цыби, дрыби, цыби, рыби, лимп-пон. Вот они переженились. Як на цыбе, ягцы драк на цыби-дрыбе, яг цыдрак валяется дрон на цыби, дрыби, лим-пампон. Появились у них дети. шаху у шах-шарах у цыби, шах-шарах валят цидрон, у цыби, дрыби, лимп-помпон. Научите этой скорговорочке своих детей, научитесь говорить говорить ее сами и вы увидите, что это, это здорово и, и, и это хорошо и это всем поможет улучшить свою речь.